Всем привет! С вами в эфире Портал 713 и я его ведущая Хмелькова Ольга. И сегодня мы с вами поговорим о референдуме, о международных правах и международных договорах, которыми регламентируется данная сфера. Значит, в преддверии того, что 1 июля некий гражданин Путин решил замутить референдум на нашей территории, на территории нашей страны, да, и очень много людей приходят ко мне с такими вопросами, что же делать, давайте как-то отреагируем, потому что какое-то беззаконие происходит и так далее. Ну, давайте разложим все, все, значит, точечки над буковками и по полочкам и посмотрим все-таки, что же такое референдум. Итак, друзья, референдум – это некое мероприятие, которое проводится путем открытого голосования, и участие в референдуме могут принимать свободные и вольные человеки. Человек это наднациональное, над, надгосударственное, но ну, не знаю еще какие надтранснациональная корпоративное, скажем так, единица, да, которая не подвластна и не подчиняется никаким законам, кроме общепринятых правил и норм. И то, если он их принимает, ратифицирует, да, и на них ссылается. Значит, человек это существо вольное, существо свободное и человек не подчиняется никаким законам, еще раз повторю, да, с полным набором прав и свобод. Значит, основные свободы записаны у человека в всеобщей декларации прав человека. Да, и права, что такое права? Права, это не значит, что вам эти права подаются по трубам, либо как-то эти права вам выдаются да, в месте выдачи прав. Нет, права это то, на что вы можете рассчитывать в любое время, в любом месте. Права, как Правило приходится и берутся самим человеком. Да? То есть если ты имеешь на это право, то ты пойдешь и реализуешь это право сам самостоятельно на основе своей собственной воли. То есть иметь право на что-либо, это не значит, что вы обязаны это право реализовать здесь и сейчас или в какие-либо обозначенные сроки. Нет, ребят, такого не существует. То есть если у меня есть право на гражданство, да, то я это право могу реализовать в любое время по своему выбору. Даже не по выбору, а по своей воле. Потому что выбор это для уже ограниченных законов законом существ, которых принято называть граждане, они же физлицы. Да, вот для них предлагается выбор. То есть если вы не можете думать самостоятельно, то за вас подумают законодатели. Вот. Если за вас думают законодатели, то вы никто иной, как недееспособное лицо, не умеющее распоряжаться своей собственной свободной волей, да, а умеющий только жить по наитию или по предложенному, придуманному за вас выбору. И, к сожалению, этот выбор не в вашу пользу, потому что этот выбор будет в пользу законы имущих, да, или власть имущих, правильно называть, этих товарищей, которые нам предлагают этот выбор, да, выбор такой без выбора, потому что, что бы вы не выбрали, вы от этого пользы никакой не извлечете, польза будет только в, в пользу того, кто эти законы устанавливал, кто вам этот выбор предлагает, да. У нас, конечно, век потребления сейчас идет, и все очень счастливы тому, что могут прийти и на полках выбрать, да, там 350 наименований шампуни, гели, для души И вообще у нас сейчас ассортамент, он впечатляет, да, своим выбором. Но э, выбирая, собственно говоря, из красивых упаковок, да, ничего кроме красивой упаковки вы не получите, потому что в принципе вы выбираете среди подобных себе. Да? То есть вас вашим же выбором и ограничили. У вас нет права выбрать хорошую достойную косметику, хорошие достойные товары только из-за того, что э, производители, они о вас не заботятся. Понимаете, они заботятся только о своем выгоде. Они вас поставили в такие рамки, где у вас выбор без выбора. Сплошная химия, которая делает вас хуже, убивает, наносит вред вашему здоровью, окружающему среди и так далее и вы вынуждены точно так же как и с законодательством да вы вынуждены э, выбирать из того что предложено то есть ну вот сделали такую вот цивилизацию потребителей до да, бездумных потребителей которые радуются вот этому глупому выбору ой-ой как хорошо да вот теперь вот вот в то время было плохо там два шампуня на полке а теперь их 350 какая красота да но зато эти два шампуня когда они были их всего два э, у вас было, было вы могли проявить свою волю Понимаете, вы могли выйти в лес, там она собирает себе крапиву, вообще природных натуральных веществ, и помыть себе голову нормальными вещами, да, а не вот эту химии, которую вам сейчас предлагают в таком огромном выборе. Опять же, выбор без выбора, понаделали вам супермаркеты, ограничили вас, в принципе, да, даже о том, что вы не можете подумать, что как-то можно по-другому вот эту всю систему обойти, да, и не химией пользоваться во вред своему здоровью, да, чем-то здравым, чем-то природным, чем-то натуральным. Так вот, ребят, значит возвращаясь к референдуму, да, я же не просто так вот это все сейчас вам рассказываю, да, вот эти вот вещи. Что такое референдум? Референдум – это открытое голосование, которое проводится среди человеков, обладающих полными правами и полной свободой, в том числе и свободой воли, не выбора, ребята, а свободой воли. И вот они проявляют эту волю да, и одобряют своей волей определенный публичный договор, который называется Конституция. Это первый этап референдума, когда идет просто одобрение, то есть свою волю люди кладут на то, что они одобряют публичный договор. Дальше идет второй этап. Во втором этапе, что происходит? Публичный договор должен быть заключен соответствующим образом. Да? То есть человек, обладающий полными правами и свободами. А что такое полные права и свободы? По-другому это называется суверенитет. Полные права и свободы. Да? Суверенитет имеет одну очень хорошую характеристику под названием экономическая основа суверенитета. Так вот, экономическую основу суверенитета составляет земля, все, что над ней и все, что под ней, включая все природные ресурсы, включая все богатства этой земли, включая всю выгоду, которую можно приобрести с этой земли. Вот это и есть экономическая основа суверенитета. И когда начинается второй этап референдума, да, то вы должны прийти и оформить уже юридически uh, значимый факт совершить, да, оформить ваши взаимоотношения с тем, кто uh, выдвигает на референдум вот этот вот uh, договор публичной оферты под названием Конституция. да Каким образом это происходит? Uh, процедура это достаточно хорошо известная вам, и она называется приобретение гражданства. То есть вы приходите, пишете заявление, я хочу присоединиться к публичному договору, конституция такая-то, такая-то, которая была одобрена, таким-то числом голосов на референдуме, свободными, вольными, да, со всеми правами и свободными человеками, да, в количестве таком-то. Вот. Поэтому я хочу присоединиться к вот этой публичной оферте. И дальше ваше заявление рассматривается. Рассматриваться оно должно быть значит, верховной властью, да, ну, у нас по конституции это президент, хорошо будет президент. Значит, президент должен написать резолюцию, да, окей, мы этого товарища, значит, принимаем в свои ряды, то есть... Значит, наделяем его гражданством, да. И, соответственно, человек приобретает гражданство. Но, ребят, что происходит в момент приобретения гражданства? В момент приобретения гражданства происходит вступление в кооператив. Потому что государство – это большой кооператив. Если вы хотите понимать, что такое государство, изучите вопросы кооперации. Да? Лучше изучайте вопросы международной кооперации, потому что наша национальная кооперация, там законы слишком урезаны и слишком далеки от международного права. А в некоторых моментах даже противоречат международному праву. У нас международное право везде во всем мире является главенствующим. Так вот, ребят. Значит, вопрос присоединения к публичной оферте под названием Конституция есть не что иное, как вы вносите свой пай в виде своего суверенитета, а экономическая основа суверенитета мы уже с вами разобрали выше. Это земли и все, что над ними, все, что под ними, включая здания, строения, люди и так далее. Вы же понимаете, зверушки, птички, там рыбки и так далее. Вот, поэтому, когда вы присоединяетесь, то есть получаете гражданство, вы меняете гражданство на, некое, на то, что вы вносите по свой суверенитет. И в этом, случае, в этом случае, что происходит? То есть вы э, становитесь огражденными в правах. Да? То есть вы уже гражданин. Кто такой гражданин? Огражденный в правах. Вы лишились своего суверенитета. А значит вы лишились, лишились и свободы воли э, определенных прав, да? которые были полные права и свободы у человека. То есть вы, э, вам урезали эти права и свободы. И у вас, как у гражданина, добавились обязанности в отношении вот этого кооператива, НКО или государства, да, по-другому можно назвать. То есть вы внесли свой пай, и дальше у вас получаются так называемые федуциарные отношения между вами и а, членами кооператива. Да? И дальше все как в кооперативе или как в НКО. То есть что происходит? Назначается верхушка, да, управляющая, либо власть ее по-другому можно назвать, да, либо там, не знаю, какие-то управляющие, но вообще доверительные управляющие, которые а, управляют, собственно говоря, всеми вот этими внесенными паями. Вот. Но помимо того, что должна быть конституция, да, помимо того, что должен быть публичный договор, каждый пайщик должен получить некую некий документ в котором будут установлены требования к доверительному управляющему в отношении моего имущества то есть я должна понимать да, какой процент я должна получать ежемесячно ежегодно с управлением моего имущества до да, как должен работать доверительный управляющий то есть насколько эффективно он должен работать как я его буду оценивать как он управляет моим имуществом для того чтобы делать какие-то корректировки Управленческие, да, то есть мне поменять доверительного управляющего, власть снять и так далее. Соответственно, доверительный управляющий что должен делать? Он должен как-то отчитываться мне как к пайщику, как акционеру, акционеру. Да. Он должен мне отчитываться о эффективности своей работы. То есть я должна следить за какими-то коэффициентами, как управляется мое имущество, да, насколько эффективно оно используется, насколько оно используется экологично да и так далее. То есть очень много параметров. Но, как мы, видим, как мы видим, здесь такого не происходит. То есть происходит что-то, какое-то действие, которое далеко и абсолютно никак не попадает вообще под определение референдума. То есть на референдум приглашаются граждане Российской Федерации. Да? А кто такие граждане Российской Федерации, уже огражденные в правах? Какую, какой суверенитет они будут вносить после этого голосования? Тем более закрытое голосование. Да? Закрытое голосование, собственно говоря, это как попахивает какой-то уже махинацией. Да? Опять же, на референдум могут прийти, еще раз повторюсь, референдум проводится для тех, кто является настоящим человеком, да, имеет такой титул человека, вот, статут человека, наделенный полными правами и свободами. Когда на референдум приглашаются граждане Российской Федерации, как это прописано во всех документах ЦИК, это, извините меня, надувательство в чистом виде. Потому что у граждан уже отняли все паи, уже отняли все имущество, понимаете? Так что вы будете оформлять и одобрять на этом референдуме? Что вы будете одобрять, если у вас внести, то есть вы второй шаг не сможете сделать? Вторым шагом у нас идет внесение паи да, под значит, документ под названием гражданство да вы становитесь гражданом. По-другому, если перевести на НКО или на а, терминологию кооператива, вы становитесь участником кооператива, да, или по-другому гражданином. Это все, ребята, идентичные термины. Участник кооператива, а, акционер НКО, да, либо гражданин это все идентичные абсолютно термины. Вот, так вот, для того, чтобы стать участником, вы должны внести туда свой пай. Что вы будете вносить граждане Российской Федерации, которые пойдете на референдум? Вы вы что будете вносить? Вы гладранцы, у вас вообще ничего нету. У вас никогда ничего не было, потому что вы не приобретали никаких статутов человека, понимаете? Вы не заявили обратно. Значит, рассказываю следующую историю про тех, кто еще заблуждается, что у них есть гражданство, гражданство СССР и так далее. В международном праве установлена императивная норма права, это статья 15 всеобщей декларации прав человека, которая четко гласит о том, что у каждого человека есть право на гражданство. Что означает 15 статья? Она означает а, процедуру аптации. Кто не знает, что такое оптация, почитайте, пожалуйста, в достоверных источниках, да, в юридических словарях. Прочитайте, что такое оптация. Оптация – это и есть реализация права на гражданство, когда человек сам по собственной доброй воле, воле изъявляет заключить публичный договор, внести свой пай в определенное управление определенному государству, да, вот это оптация. Значит, есть несколько видов гражданства. Но ну, давайте рассмотрим основные три вида гражданства. Первый вид гражданства – это гражданство по оптации, то есть когда человек проявляет свой свободный выбор. Естественно, этот свободный выбор проявляется человеком, будучи в дееспособном состоянии, да, то есть уже имеющим все основания нести права, ответственность, нести ответственность да, за свои деяния и так далее. Вот. Ну, у нас считается, что это совершеннолетний человек, да, как минимум с 18 лет по международному законодательству. Так вот, ребят, есть три вида, основных три вида гражданства. Это первое, гражданство по оптации, по выбору. Второе, это а, гражданство миграционное. Вот. И третье, это гражданство да. Что такое транспортное гражданство? Это когда одна страна является правоприемником другой страны, она автоматически признает всех бывших граждан того а, государства, гражданами своего государства. Так вот, императивной нормой права, прописанной в 15-й статье всеобщей, декларации прав человека, трансферное гражданство запрещено с 12 декабря 1948 года. Значит, все, кто родился после этой даты, все, абсолютно все, обязаны были приобрести гражданство по оптации то есть собственноручное волеизъявление, заявление, поданное в определенные уполномоченные органы того государства, куда они собираются вступать да, и приобретать гражданство в порядке аптации. Вот, то есть пишется заявление, заявление рассматривается верховным кем-то там, да, ну президентом или, не знаю, верховным со членом совета, как-то было в СССР, как там я уже не помню эти должности, как они назывались. Вот, и после рассмотрения этого заявления человек вступает, приобретает гражданство, да, в порядке аптации, ему а, назначаются определенные а, дотации, льготы и так далее, то есть определенные компенсации, а, а это на самом деле не компенсация, это на самом деле доход от имущество гражданина. И доход от имущества гражданина, ребят, измеряется в охрене ярдах, чтобы вы понимали, потому что минимум вы можете рассчитывать на 4% дохода от вашего имущества, да, а 4% это просто охрене ярды, там, и, не знаю, 27 нулей, понимаете? То есть мы здесь можем жить как шейхи арабские, ни в чем себе не отказывая, но на самом деле этого нет. Почему этого нет? Потому что наш народ малограмотен, Нашего народа лишили права, просто лишили права изучать право, в нормальном таком смысле изучать законодательство. У нас убрали а, правоведение да, и право как таковое, юриспруденцию убрали из школы, хотя оно было. У нас убрали практически со всех вузов, да, кроме специализированных. И наш народ просто по праву отупел. То есть мы, при, нас приучили подчиняться закону, причем в них не вдаваясь, да, принимать на веру. В Советском Союзе еще приучили сказанному верить. По телевизору сказали, надо верить. По радио сказали, надо верить. Понимаете? Никто из вас не читает законы, никто их не изучает, никто не состыковывает плюсы-минусы, понимаете? Никто не ищет, не ищет разногласий абсолютно. Никто не умеет комплексно посмотреть на все законы, да, и создать такую вот для себя в голове комплексную картину. Почему? Потому что эти навыки никто не развивал со времен школы, да, и в том числе э, со времен СССР. Так вот, граждане СССР, я вас разочарую, да, все, кто считает, что мы рождены, вот, и... Э, только исходя из того, что мы рождены на территории э, там, на территории бывшего СССР, да, или настоящего СССР, неважно, вот, на территории СССР мы уже являемся гражданами. Нет, ребята, вы не являетесь гражданами. У вас просто будет опрощенная схема по аптации, приобретения гражданства. Но гражданство все-таки надо было пойти, взять и реализовать. Да? Поскольку вы этого не сделали, императивная норма права запрещает какое-либо трансфертное гражданство, да, в том числе признавать вас гражданами СССР или гражданами РСФСР или гражданами Российской Федерации, да, да, какими угодно гражданами, то есть это запрещено. Вот у меня есть прекрасный ответ от нашего МВД, где они пишут, что на основании 62-го федерального закона, согласно статье такой-то, вы являетесь трансферным гражданином, то есть вы признаны а, вот этим федеральным законом, гражданином с, там, не помню, с какого-то июня такого-то года, да, то есть, что это значит, что мне МВД подтвердило, что государство, так называемое, да, государство Российской Федерации нарушило императивную норму международного права. Вот. И на основании этого, на основании этого из-за того, что э, была нарушена императивная норма, да, с них можно взыскать все, что угодно. Вплоть до того, что кто-то пользовался 30 лет всем моим имуществом, да, у меня отобранным и так далее и тому подобное, начиная со времен СССР. Вы не думайте, граждане СССР, так называемые, вы не думайте, что вы находитесь в лучшей ситуации. Да? Особенно те граждане СССР, которые придумали себе выдавать паспорта СССР. Да? Это подделка документов, в прямом смысле слова. Да, потому что для того, чтобы вы были гражданами ссср да вы должны были пройти э, процедуру как минимум референдума да это голосование за за проект э, публичного договора конституции как минимум да как максимум вы должны были пройти процедуру аптации то есть приобретение гражданства не вступление в гражданство нет такого нет такой процедуры есть процедура приобретения гражданства так вот что означает это приобретение гражданства означает то что вы вносите весь свой пай весь в Свой суверенитет в том числе и право голоса до да, передаете доверительным управляющим а доверительные управляющий вам за это а, назначают определенное содержание в виде 4 процентов от а, дохода вашего от вашего надела до да, от вашего пая вот поскольку ребята всего вот этого нет то а, отвечаю вам всем на вопрос надо что-то делать с референдумом Ничего с ним не надо делать. Это не референдум. То, что проводит Российская Федерация, да, это шоу для телепузиков. Сидим, запасаемся попкорном и наслаждаемся вот таким вот замечательным мероприятием. Ходить туда, это лишний раз показать, что я баран, я полностью недееспособный, да, возьмите за меня опекунство, потому что я дурак, я ни в чем не разбираюсь, я пришел голосовать или я пришел высказать вам свою фи, не разбираясь. Вот. Я вам даже не рекомендую, если вы маломальски грамотный человек, считаете себя разумным человеком, да, считаете себя разумным и вообще хоть в чем-то разбирающимся, да, адекватным, с головой, то я вам рекомендую не то, чтобы даже не ходить, да, ни фи, ни за, ни против, не воздержался, потому что любое ваше действие с точки зрения IT-технологии, я вам сейчас объясню, да, любое ваше телодвижение должно быть запротоколировано, то есть зафиксировано. А что значит зафиксировать в системе, в информационной системе, в IT-системе ваши действия? Это значит вас туда внести в базу данных. То есть внести ваше фамилия, имя, отчество, да, а потом внести результаты вашего волеизъявления, так называемого в кавычках, да, за, против, воздержался. То есть при любых ваших действиях вы попадаете в систему. Ну, если вы хотите быть посчитанным бараном, вот, пожалуйста, welcome, милости просим, идите на референдум и волей волеизъявляетесь: да, за, против, воздержался, пошли все на это тоже приветствуется. Вы при любых раскладах попадаете в их систему, в их реестровых списке. А дальше, а дальше они вас автоматически признают недееспособным, потому что вы лишены всего. Да, вы лишены своего суверенитета, вы подтвердили, что вы живой, и подтвердили им, что вы да-да-да, мы оставляем свой пай у вас, Да, делайте с ним что хотите. Вам не будут предложены никакие документы, по приобретению гражданства, значит приобретению э, выгод от вашего пая. Да? что такое приобретая гражданство, вы приобретаете выгоды, вы выгодоприобретателем становитесь, понимаете, то есть все, что вот эта вот система доверительный управляющий наработает, все, что они заработают, они должны с вами поделиться, да? вот э, только для вот этих вот товарищей, кто приобрел гражданство по аптации в установленном законом э, порядке, вот только для них это все предусмотрено и ваш Бог бюджет одного гражданина, да, вот тоже для вот этих вот товарищей. Вот. А вы, товарищи, совсем не товарищи, вот, вы даже не граждане, вы никто, и звать вас никак, вы рабы, по большому счету. Но по морскому праву, да, открываете конвенцию по морскому праву на сайте ООН, можете открыть, значит, федеральный закон по морскому не помню, как он называется, но тоже там созвучно да, морскому праву Российской Федерации, почитайте его внимательно, внимательно. И посмотрите, что там написано. Там написано, что вы самовозобновляемый биоресурс. Вот. И в отношении вас, между прочим, разрешена определенная выработка. Вот, вот они в этот биоресурс используют, выкачивают из вас деньги, вы же их как-то достаете, как-то как же вы их производите. То есть вы вошли в часть экономической системы вот, под названием биоресурс. С вас берутся налоги, с вас берутся какие-то пошлины, штрафы там еще и так далее. Значит, по поводу налогов, пошлин, штрафов, да, еще раз обращаю внимание, что по даже национальному законодательству их имеет право взыскивать только государственные органы. На сегодняшний день у нас нет ни одного государственного органа в законном порядке. Вот, поэтому кто с вас что взыскивает, если вы позволяете себе взыскивать и платите налоги, значит вы автоматически признаете себя не способным товарищем, да, который не может а, как-то адекватно вообще прочитать законы и понять, что его обманывают. Опять же, земля, имущество и так далее, это все является вашей собственностью, вашей, вы владелец. С какого перепуга владелец кому-то отчисляет музду? Да, за свою собственность. Ну, какого, с какого перепуга? Значит, вы не владелец. Значит, вы берете в аренду ваши машины, квартиры, дома, земли. А раз вы берете в аренду, то надо задаться вопросом, у кого? У кого вы это все арендуете? То есть вы внесли а, доверительному управляющему свой пай, и вы же потом а, арендуете землю, квартиры, машины. А, свои же арендуете у кого? У себя же ну это надо за головой дружить, ребят, чтобы вот элементарно, да, бежать и платить вот эти все налоги. Это же до какой степени отупения надо было страну довести, да. Вы уж простите, что у меня такая лекция получилась достаточно дерзкая, да, но тем не менее, ребят, я ставлю острые вопросы, о которых пора задуматься. Пора задуматься и пора начать дружить с головой, да, для того, чтобы вообще осознавать, что в стране происходит, что в мире происходит, и что вы делаете своим молчаливым согласием, да, действием либо бездействием. Что вообще происходит? Когда вы платите налоги, когда вы платите штрафы? а Вот это вот дебилизм, когда заплатить штраф со скидкой 50%. Кому заплатить? Вы хоть раз проверьте, что там нету этих юрлиц абсолютно. Они не зарегистрированы нигде. Нету ни одного казначейства. То есть кому вы платите? Вы ездите по своей территории, по своей земле, понимаете? По своему паю. Вы пользуетесь своим паем, за него кому-то платите? Я у себя, извините, на территории в доме, как хочу, так и веду. Хочу скорость превышаю, хочу без трусов хожу. Почему я за это должна кому-то что-то платить? Я на своей территории нахожусь. А если я вынуждена за это платить, значит, это не моя территория. Понимаете? Все просто. Значит, я кого-то арендую, у того, кто имеет право устанавливать здесь свои правила. То есть я не владелец, я не хозяин. Вот здесь надо крепко уже задуматься, да, суверенные граждане СССР и... Все остальные живые, там, русины и так далее. А на самом деле, опять же, да, вот это вот надувательство а, по поводу русских людей, да, вот почему наше, допустим, международное общественное движение, народное единство, почему не отстаивает права русских и так далее. Значит, я тоже дам комментарий по этому вопросу. А, дело в том, что не доказано. Нет ни одного юридического факта, ни одного юридического документа, что существует такая национальность русские. Вот. На самом деле непонятно, неизвестно, кто это такие, да, подлежат ли они какому-то описанию, может быть, по фамильной списке, да, про кого конкретно идет речь. Вот. Вообще непонятно, что такое национальность, откуда это все взялось, где установлены юридические факты, кого и как относить к той или иной национальности. Вот. Это тоже вопрос под большим, под большим, под большим вопросом. Понимаете? Такой вот, такая вот, вот, такая тема под большим вопросом. Но я бы здесь хотела сказать следующее, да, что если мы почитаем веды, если мы почитаем историческую литературу, то мы увидим, что никаких русских-то никогда и не было на самом деле. Были суры. Суры, дети асуров-богов, да, которые на самом деле жили и правили, управляли всей землей. Вот. Не от слова «править», как правители, да, а управляли. То есть это было их хозяйство, это было их владение. Они здесь управлялись на этой земле. Вот. И пришли определенные захватчики. да, Кто такие были суры? Да? Это, ну, можно сказать, суверены, управляющие речью, да, либо существа, управляющие речью. Вот. Перевернули эти все понятия и стали русы. А вот русы – это речи, управляемые, суры. Вот, то есть перевернули все наоборот. Вот, и русские – это стали те, кто подчиняется речи. А это так и есть, ребята, по факту. Вот вам сказали, вы пошли делать. Вы не проверяете ничего. Вашу матрицу перевернули с ног на голову. Вашу матрицу вами стали управлять. Какие-то сущности, существа извне. Вам сказали одно, да, вы вам сказали по телевизору, вы побежали исполнять. Вам по телевизору объявили оферту, с 1 июля повышаются тарифы на ЖКХ. Все побежали это делать. С 1 там, января повышаются налоги. Все, все пошли платить налоги. Вы кто-нибудь вообще э, открыли законы, почитали, посмотрели легитимность, законность этого закона? Не противоречит ли это другим законам, вышестоящим законам, международному праву в конце концов? Нет, конечно. Вам сказали, вы стали это делать. Почему? Потому что вашу матрицу перепрошили, перепрограммировали, и вы стали подчиняемы. Вот и все. Вас взломали, всех и каждого. Поэтому вот те, кто кидает камень в огород мода, да, что мод не защищает права русских, мы не защищаем права русских ребят. Мы, русские это те, это вот как раз-таки те недееспособные, которых сделали таковых, перепрограммировав их матрицу, да, и заставив подчиняться речи. То есть вот сказанному, написанному верить. Да? С какого перепугу верить-то? Это а, те существа, которые утратили не просто суверенитет, а утратили здравый смысл, утратили дееспособность, утратили а, вообще возможность существования, утратили свободу воли. Да? И а, единственное, что приобрели, это только подчиняться как бараны бездумно подчиняться как бараны. Вы меня, конечно, извините, я никого не хочу оскорбить, да, я просто констатирую факты, что было сделано, и факты эти, они на лицо, понимаете, здесь ничего доказывать не надо. К сожалению, большая часть народа, русского народа, они себя вот так вот ведут бездумно. Это сейчас очень хорошо показал коронавирус, да, ковид, когда все вокруг одели маски, вот и как бараны стали ходить и тупо исполнять незаконные законы, да. Даже уже все им кричат на всех углах, что это все противостояние законно, что это все вообще там карается и так далее. Нет, людям сказали, люди надели. То есть никто не захотел подумать. Это говорит об определенном уровне развития ума, интеллекта и так далее. да, И, собственно говоря, вообще отсутствие полного разума. Разум, да, это то, что за умом. Ум универсальная матрица индивидуума. Да. Если человек разумный, то это тот, у кого раз. Свет. Знания. Знания, которые выходят за рамки ума, за рамки индивидуальной матрицы, да, универсальной матрицы индивидуума. Вот, поэтому умный и разумный это две, два разных человека. Да. Умный знает, а разумный понимает то, что он знает. Вот. И это две великих разницы, ребят. Вот, все, на сегодняшний день скорее, скорее все вопросы, да, я думаю, что я вам ответила по полной, потому что эти вопросы сейчас в последнее время стали очень частыми, да, и особенно вот всех тревожит как раз-таки один вопрос, идти или не идти на референдум, а может быть так пойти, а может быть а может быть давайте им напишем, а может быть давайте не будем написывать, написывать чего-нибудь, да, какое это письмо турецкому султану. Ребята, ну я считаю, что кому писать, ну кому писать, если вас считают за баранов, да, и, не знаю, пытаются как-то вами манипулировать, ну кому писать, если они такое делают, то они сами бараны, они сами недееспособные, или они сами настолько уже отупели от своей безнаказанности, что считают, что это все нормально, нет, это ненормально, я не собираюсь на это все реагировать, и вам советую придерживаться той же логики, да, на вот этот вот шоу абсурда реагировать не обязательно. Вот, все, что они делают, оно в любом случае будет не незаконным, незаконным, потому что граждане, лишенные своего суверенитета, лишенные имущества, да, пойдут на референдум какого-то там нового нового публичного договора, новая оферты, не имея на это ни прав, ни, ни вообще чего внести. Ну, грубо говоря, хорошо, вот для тех, кто не понимает, вот я создала кооператив со своими соратниками, да, вот, и я буду говорить, вот мы создали кооператив, пожалуйста, все, кто проходит мимо, да, вы не участники, вы не учредители, вы вообще никто из вадь, вас не как вы, голодранцы у вас ничего нету. но вы придите, проголосуйте за мой кооператив, в котором я буду пилить бабло, да, и вам от этого хрен целых десятых будет доступно, да, но вы придите, проголосуйте. Вы понимаете, абсурдность этого действия. Зачем спрашивать у прохожих? Зачем? Вы вообще никто, вы никакого отношения не имеете ни к референдуму, ни, ни к этой организации, да, к этому новому создающемуся НКО, ни к этому публичному договору. Никакого отношения вы не имеете, Чего бы они туда не писали. Да, тысячу поправок мне в Конституцию. Ничего они туда э, хорошего для вас не заложили, потому что вы никто извать вас никак, и вообще это никогда на вас распространяться не будет. Вот Это все шоу, мапит шоу Поэтому, ребята, моя здесь позиция однозначная, да, я не рекомендую принимать участие в этом мероприятии ни под каким соусом. Значит, на сегодняшний день я думаю, что я на все ваши вопросы ответила. Если у вас будут еще какие-то вопросы, вы мне задавайте, я также запишу вам аудиолекцию, да, чтобы была понятна моя позиция. Там, с точки зрения законодательной базы разложу какие-то вещи и так далее. На сегодняшний день у нас вот тема гражданства и тема референдума, она очень остро стоит. Да? И нужно, чтобы каждый из вас, каждый абсолютно понимал, кто он, где он, да, произвел в своей голове, в первую очередь, в своей голове правильную самоидентификацию, произвел правильное самоопределение, да, кто он есть на самом деле, какие у него есть права, свободы, что он в этой жизни взял, то есть, ре, то есть реализовал, и что он в этой жизни еще не взял и не реализовал, да, и не заявил. Еще один вопросик, да, который хотелось бы осветить, вот я вспомнила как раз-таки про заявительное право. Значит, Вы можете заявлять согласно международному законодательству все, что угодно, и действовать в соответствии со своими заявлениями, со своей идеологией, со своей верой, со своей культурой. Вам это никто запретить не может. Это ваше право, которое вы можете реализовать. Вот если я заявляю, что я человек, да, я могу просто про это заявить. И заявить также, что я обладаю суверенитетом, я обладаю правами и свободами, и дальше пойти в соответствии с этим заявлением, действовать, а это значит, что реализовывать все свои права и все свои свободы. Значит, отказать в реализации мне могут только на том основании, если полностью будет доказано противоположное. Вот пока никто не доказал противоположное, что я не являюсь человеком или у меня нет того или иного права, которое прописано в международном законодательстве, значит я имею полное право реализовать какое-то право, которое по крайней мере обозначено международным праве. Но опять же, то что обозначено, это не значит, что это полный список и полный перечень. Да? Все можно расширить, все можно дополнить. Здесь таких ограничений нет. Поэтому заявительное право, оно всегда во все времена работало и будет работать. Пользуйтесь заявительным правом, самоидентифицируйтесь, самоопределяйтесь и действуйте в соответствии со своей самоидентификацией, со своим самоопределением. А я желаю вам всем удачи, приятного вам всем времяпрепровождения при просмотре нашего любимого телешоу под названием «Референдум в Российской Федерации».